Но есть одно, у кармалов, они больше, чем вьетнамцы, но есть одно но. Это дурмашина, которая копает, бульдозер отдыхает. У меня на выгуле были вы, выполнены все сорняки. Выбиты все столбы, какие только она могла ей мешали чтобы докопаться до какого-нибудь сорнячка. М -м -м, рубить ее было, колоть ее было очень-очень проблематично, потому что такая дурмашина за 100 с лишним килограмм на тебя так посмотрит из-под лобья. И ты так думаешь, да, если она сейчас пойдет, то ты будешь в качестве бильярдных шаров или кеглей разлетаться. Хотя девка была не злая, но немножко диковатая, потому что я их содержал по выходным. Они меня видели только там в неделю-два раза. Ой, вот они, девочки, легли. Греются, да, между собой. Две подружки. Не знаю, что они в этих опилках нашли. Просто сейчас сена нету, машина немножко сломана. И получается они в опилках. Кормлю вон хлеб и всякими, всякими овощами. Хлеб жрут, овощи не особо. Не знаю почему, но овощи им не, не нравятся. И вот у меня еще товарищ. Слонопотам. А, грызун слонопотамный. Это такая не знаю. Короче, все грузины в мире отдыхают по сравнению с ней. Вот. Знакомьтесь, Найда. Отдавали, сказали, что это лайка. Сибирская, что ли, или как они там. Да. Это такая проказница. Это вообще все кусает, все грызет. Это вообще что-то с чем-то. Не собака, а О. двери все погрызло. Видите ли, не хотела. Давай, давай, давай. Заходи, заходи, заходи. Двери все погрызло. вот я чем кормлю так что пока что для первого репортажа хватит всем хор хорошего настроения сегодня 23 число всех мужиков поздравляю и ребят поздравляю с днем защитника отечества ну и короче Всем всего самого хорошего. Но главное здоровье в наше-то время. Это самое главное. Все остальное будет. И так приложится. Да, Свона, потом. Все. Всего хорошего.